Всем привет, ребята, с вами снова Шепчик в деле. Сейчас вам расскажу про новую интересную монетку. АЕВА называется. Вроде бы сайт у них такой неплохой. Работает на, на алгоритме скрипт. Здесь у них есть мастерноды, Потом, что еще есть? Ну, даже смотреть не будем. Это децентрализованность, она везде пишется, можно сказать, почти. Всего 425 миллионов монет. Время нахождения блока 120 секунд. Мастернода стоит дорого. Точнее не как дорого. Много монет приходится собирать на эту мастерноду. Примайн 1% это очень хорошо. То есть примайн у них небольшой. Не Значит в кармане себе там слишком много не, не положили. Так, что еще? Пробовал ее, ребята, запустить в поманить. Скажу сразу, блин. Кто-то загнал, видимо, мощности с найтхэша. Сейчас ее манить, по крайней мере, своими двумя картами вообще смысла нет. Можно подождать пока немного упадет нагрузка, а конечно, же не вечно, отключится когда-нибудь. И потом попробовать немного ее добыть. Ну как видим, награда за блок будет уменьшаться. То есть, соответственно, если она будет на биржу, по идее должна ее цена увеличиваться, так как сложно потом будет ее добывать. Есть пулы, пробовал я на пуле вот этот э, heshfaster.com Там в основном все сидят. Так что, если дух надумаете, заходите на него. Также, сейчас как вариант, только можно поучаствовать в айрдропах и в баунте. То есть, скосить немного монет, какую-нибудь там одну-две соточки. Пусть они лежат, если кто не майнит, скажем так, либо нету хорошего оборудования, там асика, например, какого-то. Пусть лежат. А там, потом, если что, среди других пользователей на сайте можно будет продать. Кстати, у них э, сайт, э, точнее сайт, э, группа Discord есть. Как раз там все обмены основном основном происходят. Twitter у них есть. Ну и в общем больше нам как бы ничего не надо. Так скажем так, небольшой анонс был этой монеты. Лично сам я еще скопать не буду. Пока мощности на схема не уйдут оттуда. Ну, стоит вообще присмотреться. Сразу говорю, я счет этой монеты как бы оформлено сделано все хорошо, ну, 50 на 50. Чисто из-за того, что, потому что сейчас загнали на схэш, блин, сложность там вообще космическая, и все монеты не себе сгребают. Сам так нормально не пойманишь. Только нужен асик, либо хороший верм, чтобы было норм. Ну, а пока вроде бы на этом все. Так что ребята, давайте подписываемся на канал, ставим лайки. Завтра будет стрим. И еще небольшой анонтик тех, кто интересовались насчет майнера на NVIDIA. Я его нашел, сделал. Завтра на стриме покажу, расскажу, что да как. Ну а на этом все. Давайте всем удачи, всем пока.